Здравствуйте! В этом уроке рассмотрим работу с видеоэффектом Viginat. Данный эффект очень часто применяется в некоторых передачах и видеороликах. Щелкните правой кнопкой мыши по клипу и из меню выберите раздел «Добавить видеоэффект», пункт Viginat Effect. После добавления данного эффекта на линии времени по размеру клипа добавилась плоса, на ней вы можете создать контрольные точки, щелкнув двойным щелчком мыши по месту создания. Каждую контрольную точку вы можете настроить с различными значениями. Создайте контрольные точки. При опускании вниз контрольной точки сглаживание будет исчезать. Оставьте контрольные точки как есть. Через одну установите радиус в максимальном значении, чтобы закругление то появлялось, то исчезало. Настройте параметры прозрачность, а также x и y самостоятельно. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.